Здравствуйте, меня зовут Кузнецова Дарья. Я вам хочу показать, как сделать копию информационной базы. Копию информационной базы надо делать перед любыми действиями, перед обновлением, ну и, конечно, с какой-то переводикой, чтобы данные наши периодически сохранялись. Запускаем 1С. Информационную базу надо запустить в режиме конфигуратора. Перед тем, как делать коп информационной базы, надо убедиться, что пользователи вышли из базы, завершили сеанс. Так, нажимаем. меню Администрирование. выгрузить информационную базу нажимаем выгрузить информационную базу выбираем путь куда мы будем выгружать информационную базу расширение мы файла не меняем пишем название можно использовать дату и нажимаем «Сохранить». У нас идет выгрузка информационной базы. Может занять продолжительное время. Все зависит от объема вашей информационной базы. Программа сообщает, что выгрузка успешно завершена. Можем нажать ОК и закрыть конфигуратор.